Здравствуйте, меня зовут Артем, я специалист по работе с клиентами компании Webcom Group. Сегодня мы с вами поговорим об одной из составляющих стратегии продвижения бизнеса, а именно о коммуникационных целях и задачах. Для начала давайте вспомним, вопрос ⁇ Что хотите? ⁇ ставит цель. Вопрос ⁇ Что сделать? ⁇ формирует задачу. Вопрос ⁇ как сделать? составляет план. Но давайте вернемся к нашим целям и задачам. Наиболее распространенные и известные коммуникационные цели это рост узнаваемости на рынке, отстройка от конкурентов, повышение лояльности, переключение от конкурентов, стимулирование покупки товара и рассмотрение продукта с целью выбора. И для каждой из этих целей существуют свои задачи. Но помимо задачи важно понимать, какое послание мы хотим донести до аудитории, кто эта аудитория, и какими каналами она пользуется. И если в вашем плане нет ответов на эти вопросы, то тогда он еще на старте убыточен. Какие задачи мы можем решать для цели? Рост узнаваемости на рынке. Это может быть, например, увеличение осведомленности о бренде среди пользователей или информирование о продуктах бренда. Не зная преимущественных каналов коммуникации целевой аудитории, мы снижаем эффективность взаимодействия, то есть опять не дорабатываем. Неверный формат послания, и наша аудитория уже не видит его, или не реагирует на него. Все, бюджеты слиты, результат стремится к нулю. До сих пор не верите? Попробуйте провести мысленный эксперимент. Ваша аудитория – тинейджеры. Попробуйте продать им товар. Если будете их искать на вечерах тем, кому далеко за, разговаривать с ними языком передавиться газеты «Правда» 1980 -го года, предлагать им преимущества, которые важны тем, кто на пенсии. Убедились? Как мы видим, для каждой стадии аудитории есть свои требования. А как правильно сегментировать аудиторию, мы с вами поговорим в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе диджитал-новинок и лайфхаков. С вами был WebCom Group, до встречи. Пока вы здесь, напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете об этом ролике.